Всем привет! С вами Райм сервис. Меня зовут Алексей. Мы продолжаем наш эксперимент под названием Майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня седьмой день нашей отчетности. Заходим на сайт dwarfpool.com. Обновляем страничку и переписываем наши данные в табличку доходности. Мы видим, сегодня у меня произошла выплата 5 миллионов 16 тысяч 057 Сатоши. Ее тоже будем учитывать, так как отчетность у нас ведется с 31 августа. Сегодня у нас 6 ноль 0 две тысячи семнадцатое. Выписываем наши показания, берем сумму, которая была выплачена на кошелек Никса, прибавляем к ней подтвержденный баланс и прибавляем неподтвержденный баланс. Данную сумму записываем в табличку доходности. Делаем то же самое с декретом. Заходим на сайт coinmind.pl, обновляем страничку. Так, выписываем подтвержденный баланс и прибавляем к нему неподтвержденный баланс. Почему я это все делаю, я рассказывал в предыдущем ролике. Выписываем данное показание в табличку. Для тех, кто только к нам присоединился, я советую посмотреть мой самый первый ролик. Это день первый нашего эксперимента. Так Выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko. Обновляем страничку. И выписываем курс на сегодня относительно рублю. Курс эфириума составляет один эфириум восемнадцать тысяч рубля. Заносим нашу табличку. Так же самое делаем курс декрета на сайте CoinGecko. Курс декрета на сегодня составляет 1 декрет 1968 рублей. Так Считаем количество намайненных эфириумов относительно рублю. Выписываем наши показания и вставляем в конвертер. Получаем 1098 рублей 72 копейки. Записываем нашу табличку. Также самое делаем с декретом. 128 рублей 96 копеек. Все, всем большое спасибо за просмотр. Для тех, кто не понял, к чему я записывал это все, посмотрите, пожалуйста, первый ролик. Тем, кому понравился ролик, ставьте большие пальцы вверх, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вам хотелось бы увидеть. И будем уже обсуждать, снимать ролики на данную тематику.